Всем привет! Меня зовут Сергей, Бреншеф шеф Апач. Часто задаваемый вопрос, возможно ли в конвекционных печах и параконвектоматах делать такие деликатные продукты, как безе. Сейчас я вам это продемонстрирую. Задаем температуру. Время. Скорость вентилятора минимальная. Заслонка открыта. Нам предварительный прогрев не нужен. Можем загружать камеру. Безе готово. Как видите, их не сдуло. Можем выгружать. Всем огромное спасибо. С вами был Сергей Брыншев-Апач. Вопросы задавайте в комментариях.